Открой глаза, встань с постели Подойди к зеркалу по зубы Утро подарит нам это мгновение И не досып, тому не помеха Пока ты врач с хорошей работой Знаешь, что знаешь и хочешь, что хочешь Твои мысли степенны, навыки крепкие Ведь ты врач-онколог и днем и ночи Но есть место в этом мире Где вечный дождь и серое небо Где белые ночи не только на улицах Но и в календарях лучших врачей Где каждый год светило науки Подтверждают свое кредо За современную медицину за шаг вперед и только все вместе и ты с утра в аэропорт там тебя ждет отважный пилот и на форум принесет за гиппократа только вперед и ты с утра в аэропорт там тебя ждет этот важный пилот и на форум принесет за гиппократа только вперед и ты с утра аэропорт там тебя ждет отважный пилот и на форум принесет за гиппократа только вперед и ты утра там тебя ждет отважный пилот и на форум принесет За Киппократа только вперед!